Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. Мы сейчас с вами приехали на Джамтьян. На Джантьян в кафе. В тайское кафе. Где мы сейчас должны встретиться с Татьяной. Татьяна. Постоянно пишет ну, комментарии, оценивает мои видео, и сейчас мы с ней познакомимся вживую. Как я понял по разговору, она приехала не одна, а приехала с ребенком. Ну, опять же, если она захочет сниматься в кадре... Мы будем ее снимать в таком случае. Ну, на видео снимать, чтобы там бошности такие не думали, всякие тролли, дурлины Что-то вы куда-то пропали, скучно без вас, если честно. Я все никак не побреюсь. С банка приехал. Уже суть, на второй день. То видео делаю, то сплю. Встречаюсь, сегодня тоже ездил на встречу с Сергеем из Екатеринбурга. Встретился с ним и потом поехал домой, занимался дома видео. И вот сейчас вечером Татьяна мне меня написала в WhatsApp, и мы с ней созвонились и договорились о встрече. Так что сейчас она должна подойти, и вы все увидите. Так, ну что, девчонки, мальчишки, а, камера работает. В общем, ребята пришли сказали, нас не снимать, а, приходи к нам в гости, в отель а, снимешь, мы будем за кадром, то есть не хотят пока. Так что а, будем продолжать съемку уже у ребят в отеле, а, поснимаем отель, расскажем цены какие, и покажем территорию Гранд а, Гран Жамтян Палас. Кстати, первый раз там буду снимать, так что... Поехали дальше. Таиланд. Вот девчонки и мальчишки. Смотрите, Таиланд живой. Который реальный. Таиланд. Реальный Таиланд, который лазит по полкам, пытается там что-то подъесть. Сейчас я поближе подойду. Вот он, Таиланд. Вот он, вот он побежал, побежал, побежал, побежал, побежал. Ажа, уже убежал, все. Так что Это Таиланд, детка Так, привет, девчонки и мальчишки А также их родителей. Мы сейчас с вами Приехали в отель Grand Jamthian Palace К ребятам, с которыми Я вчера вечером встречался На Jamthian Они также не снимаются в кадре Ну, Только что мне сказали Ну Я спросил, сколько им обошлось Все удовольствие Все удовольствие обошлось им 112 тысяч За 14 ночей и сейчас ребята мне покажут территорию и номер, да? Все, пойдемте. Вот мне подсказывают, здесь вот завтраки можно, как бы, ну, кушать на улице с видом на Сиамский залив. И, есть. и внутри тоже помещение есть, да? В общем, и вот такие вот машинки вас катают там, на пляж, куда вы хотите. И... А. а это уже другое, да, получается? Ну да. Так, ну здесь также можно прийти в соседнее, как бы, ну, заведение, покушать, там, пообедать, поужинать. В общем, кто захочет, тот приедет. Так, ну со спины, я думаю, ну ладно, не будем снимать со спины, там уже и видно голый, и мы на кадр не показываем. Так, девчонки, мальчишки, мы с вами пришли на территорию бассейна, есть душ, а, можно зайти, то есть окунуться сначала в души, здесь вот или тайка, или камбоджийка, а, есть бар, как мне уже сказали. Так, Татьяна, ну многие будешь мне подсказывать, рассказывать. Ты это здесь уже знаешь. А, ну, кстати, вот такие вот бары я люблю, мне нравится. Да, да? Плаваешь, плаваешь, а, подплыл, говорит, стаканчик не налить бахнул, поплыл дальше. Они как видите. Включают эти строки такие. Но это платное получается, да? Платное, да. Ты потом уже вылазишь, оплачиваешь или сразу оплачиваешь? Потом. То есть можно прийти в бассейне понырять и побухать. Ну, кто не хочет бухать. Безалкогольный 180%. Процентов. Ага. Ну это коктейль. Угу. И вот есть блюдо. То есть, ну, цены не написаны, но написано, что там пиццу можно, блюда какие-то тайские покушать. Спокойно. Ну, бассейн, в принципе, есть детская зона. Сейчас меня уже куда-то зовут. То есть детская зона. Вообще, ребят, 10 сантиметров, 15-20 максимум глубина. И потом пошли как бы ступеньки по... Ну, то есть с углублением. Ребятишки, меня вот привели к ценам. Кофе 75, самый дешевый, самый дорогой, самый дорогой. 20, 120 бат. Ну, это не знаю, может быть и не кофе, а может быть и кофе. А есть еще по 90. Всякие пиццы пирожное а ну это пироженки это 80 135 110 80 коктейлей а, на коктейли цены пока не вижу 100, 108. а ну вот коктейль 100 и есть коктейли вот такие по 180 а, алкогольный это алкоголь, да? то есть алкогольный 180 а обычный коктейль стоит 100 бат и можете также в тенечке присесть в кафе в этом Можно там вот на диванчиках присесть, покушать, попить И сейчас мы пойдем посмотрим еще один бассейн, который с морской водой Он на каком этаже? На третьем На третьем? Там еще есть дальше а, Еще один бассейн Сейчас нам Татьяна все покажет этого бассейна есть еще массаж ребят то есть вы можете ну, кто не хочет купаться можно прийти а, на массаж массаж стоит тай массаж 200 бат оил массаж 300 бат а, слим массаж 500 бат а, алоэ вера массаж 400 бат привет привет в общем, ну вот она, тут даже на русском меню написано Тайская массажная головка, поток назад, оружие, ноги Ну, конечно, перевод это Опси". смешной, смешной перевод Ну, цены, в принципе, я вам сказал, что вот самый дорогой 500 бат, самый дешевый 200 бат Ну, 300-400 бат, то есть можно прийти, массаж сделать Кто хочет прям релакс-релакс, ребят, можно прийти вообще вот такие беседки а, То есть это все находится на территории Гранд Джамтен Патайя Правильно? Отель так называется В общем, можете вот Палас. такой... А, Палас Не Патая, а Палас Гранд Джамтен Палас То есть находиться в беседочке, отдыхать Вот есть вот такие вот надписи Гранд Джамтен Палас Это вся его территория Можно волейбол также поиграть, если у вас большая компания И у вас есть мячик Так что приезжайте, кому это интересно Кстати, Татьян, скажи по поводу не сезона вы сколько дней уже здесь получается? Вы 19-го прилетели, да? Сегодня у нас 21 е по-моему. Да, 21-е сегодня. Ну и как погода в Таиланде? Ну, есть разочарование, что там ну, сезон дождей какой-то непонятно. В общем, ребят, то, что там пороператоры пытаются вам впарить, что в Таиланде заливает, на самом деле это неправда. Ну вот сейчас прошел дождик, опять солнце, так вы видите. А был недавно прям ливень такой. Так что не верьте туроператорам. Они брехуны. Вот есть какое-то предупреждение. Уважаемые господа, администрация отеля ставит вас в известность, что пищу и спиртные напитки, купленные вне отеля, распивать и кушать на территории Бассейны запрещается. Да Это в общем, не, не, не ну не написано, смысла. написано, просто чтобы люди знали. Также есть еще второй бассейн на этой территории, и также вы можете, то есть отдыхать и на этом бассейне. Вот здесь прям для детей, смотрю прям глубина маленькая. Может там также есть массажный салон под навесом. Можно снять бунгало и прям жить возле бассейна. В общем, кто хочет, ребят, еще раз говорю. Ну, единственное, здесь бар почему-то не работает. Массажный салон работает. Ну, сейчас из-за того, что, скорее всего, что не сезон, и людей мало. Вот такой вот бар запущенный почему-то. Если бы он работал, я, наверное, думаю, здесь бы люди бы отдыхали бы. Так что, кому понравилось, поставлю точку обязательно на этот отель. Ищите его на букинге, бронируйте. Можно и вот такие вот номера снять. Но ну, мы сейчас пойдем, Татьяна покажет нам номер, где она остановилась со своей семьей. Пойдемте. Мальчишки, мы сейчас с Татьяной идем через а, центральный вход, через холл. Можно а, через второй вход зайти. Пытаются здесь хотя бы, сегодня как, хотя бы дверь открывают. Не говорят, что снимать нельзя. А, есть вот такое вот лобби, можно также время провести. А с левой стороны вот столовая, где можно завтракать То есть можно на улице позавтракать, можно внутри помещения под кондиционером Упаковка багажа здесь 150 бат Или 24 каких-то там... А, работает 24 часа в сутки упаковка багажа Но и с как без вас, потому что я сам такой же Вы здесь себе найдете Вот такое вот вкусное, наверное Ценник 75 бат, горячий кофе, холодный 90 бат ну, так, так, Пирожное 80 бат, 80-80, ну большой, наверное, будет побольше уже стоить, не 80 бат а, Есть бар, также то есть можно побухать, ну так скажу по-простому, побухать под кондиционером так, ну что, пойдем, пойдем дальше. Есть лобби Wi-Fi, я так понимаю, тоже есть бесплатный, да? Есть а, не только ступеньки, есть для инвалидов, также можно колясочникам спокойно забраться. А, по поводу завтрак работает с 6 утра до 10 утра завтрак. Ну, цены посмотрите на букинге, ребят, не буду ничего сейчас спрашивать, чтобы они не тупили, потому что это проблематично на самом деле, их спрашивать, сколько стоит один день туалет, лифт два лифта, или три даже в общем, есть лифты и вот а здесь у нас это, ну, второй выход, да? на бассейн ну, в общем, ребята, сейчас Татьяна супруга ребенок пойдем в общем ребята не хотят сниматься мы их не снимаем так что Максимум со спины можем снять. В общем, мы поднимаемся на какой этаж? На третий. На третий. А, там бассейн еще есть. То есть еще третий бассейн есть в этом отеле. Это вот именно с морской водой, который, mm -hmm. да? Сейчас будем смотреть. Так, куда нам? Направо-налево? Направо. А, он получается вообще с видом на море, да, этот бассейн? Mm -hmm. Ага. Вот здесь что-то у нас закрыто.